Мы начинаем первый брифинг организации наблюдателей Петербурга. Меня зовут Яковлев Глеб. Каждые три часа мы будем оповещать вас о событиях, которые происходят в Петербурге и Ленинградской области на региональных федеральных выборах. Помимо меня, в каждом нашем включении будут участвовать эксперты, политологи, члены избирательных комиссий. А наши первые эксперты на 12-часовом брифинге Кирилл Шамиев, политолог, Марк Невша, политолог. Галина Пультиасова, член Совета общественной организации наблюдателей Петербурга. Явка на 10 часов по выборам в Санкт-Петербурге самая низкая по стране, 1,76%. Для сравнения, в целом явка на государственную выбору выборы Государственную Думу больше 10%, на выборах в Москве явка составляет около 2,6%. Первый вопрос мой будет адресован а, уважаемым политологам Кириллу Марку. А, вообще, какие у вас ожидания от выборов 18 сентября вот, с точки зрения явки? Я напомню, что прошлые выборы в Санкт-Петербурге в 2011 году явка составила 50,2%. Да? А какую явку вы ожидаете на этих выборах с учетом того, что на 10 утра она самая низкая по стране? Пожалуйста, Кирилл. Спасибо большое, но на самом деле я думаю, что в, рам в рамках всей страны явка будет в районе 50%, а по Петербургу она будет чуть ниже, от 40 до 50%. Собственно, чем она объясняется? Прежде всего, здесь могут быть какие-то естественные причины, например, сегодня, как и в Москве и в Петербурге, достаточно плохая погода, и также, что как мне, как политологу, более важно, это общее ожидание от того, насколько эти выборы важны для граждан, для будущего развития страны. Вот тут недавно Левадо Центр опубликовал опрос э, на этой неделе, что примерно треть. 3... Я напоминаю, что социологические опросы, если что, не называют по закону. Э, это не это не, э, не результат, ожидание от выборов по, mm -hmm. по результатам а просто ожидание того, Хорошо. что можно изменить. Но треть примерно граждан считают, что эти выборы будут сравнительными и честными. Э, и около 40% считает э, то, что они будут справедливыми и честными. Это достаточно интересная ситуация которая, я думаю, у меня такой яркий, о я сказал. Марк, я тогда немножко переформулирую вопрос, да, вообще про эту компанию, про компанию 2016 -го года, говорят, что она одна из самых пассивных, одна из самых вялых. Понятно, наверное, да, что объективная причина – это перенос выборов на сентябрь. С чем это еще может быть связано, на самом деле? Вот такой у меня вопрос, с чем еще это может быть связано, это, конечно же, влияет на явку. Очевидно. Добрый день, на самом деле как я правильно уже сказали, люди еще не совсем включились даже в работу, а тут им еще и выборы предлагают. Если раньше выборы были в декабре, и это якобы была ожидаемо высокой, то сейчас а, сентябрь, и люди еще не вышли из отпусков, не приехали из дач, и как уже Кирилл отметил, да, там сегодня не очень хорошая погода, это может заставить их остаться дома. Но а, вчера, на мой взгляд, было очень знаменательное событие, и президент России рекомендовал ходить на выборы, что, адрес, значит, что, да? что прежде, по-моему, вообще не было, и пригласил голосовать за Россию. Надеюсь, что его призыв э, воспримут неоднозначно, и голосовать будут не только за партии, где присутствует слово «Россия», но и за другие. А касательно выборов в Санкт-Петербурге, э, в прошлом году, как вы сказали, явка было по, порядка 50%. Интересно, сколько из этих процентов были, так скажем, не самыми легитимными. Вот. но также я думаю, что явка сегодня составит также порядка 40-45%. То есть народу, Спасибо. народу выбрать. Спасибо. А, Галина, вопрос к вам. А, Уже на данную минуту времени примерно наблюдатели в Петербурге говорят о примерно 20 нарушениях различных. Да? Наверное, самые такие серьезные из этих нарушений, не очевидны. это. Те, что происходили на участке 515, на 243, 44, которые связаны с э, находящимся в списках и голосованием пациентов псих больниц. Как вы это можете прокомментировать? Я бы хотела сказать, что общественная организация ублюдателей Петербурга организовала колл центр для того, чтобы собирать информацию о нарушениях. И нам выступают звонки и смс-сообщения примерно в тысячи абонентов. Да? То есть у нас есть довольно серьезное представление о том, что происходит. И те номера, которые вы называете, это в том числе вот от этих э, людей. Значит, э, здесь э, следовало бы сказать, что по сравнению с 2012 и 2014 годом намного э, спокойнее ситуация с допуском на избирательные участки э, избирателей. Э, и членов комиссии странно совещ совещательного голоса. То есть с утра были какие-то накладки единичные, там, не разбирались со статусом и э, не знали, как внести списки, но, в общем, эта ситуация за первый час рассосалась, и э, она, ее, она отсутствует. Если в 2012 году это был массовый недопуск, то есть просто вот полгорода гуляла на улице, не в состоянии было попасть, сейчас этого нету. Что касается вот, ситуации с больницами, больницами или просто больницами, она действительно тревожная. Почему? Потому что если раньше на выборах просто как по какому-то неведомому списку урна уходила хоть в психбольницу, хоть в обычную больницу, возвращалась, то теперь все-таки Санкт-Петербургская избирательная комиссия на этом настаивает и внесла это в территориальных комиссий э, на том чтобы учить комиссии обратила внимание на законные требования то есть вот эти избиратели которые находятся на территории психбольницы или другого любого медицинского учреждения должны были не позднее чем за три дня написать заявление о включении в список избирателей mm -hmm. И для самих участковых комиссий это большая новость. Они не знали этого. Им всегда приносили списки, они по ним отправляли Орну и уходили. И никаких проблем не было, никто это никогда не ну, пытались оспаривать в судах, но это всегда сходило гладко. А теперь все-таки в некоторых э, комиссиях эта процедура воспроизводится, но очень коряво. Как бы впервые решили последовать закону. И поэтому, например, на каких-то участках такие решения приняли чуть ли не вчера о том, что включить избирательный в список <Можно поднимать>. на участке 1353 это происходит прямо сейчас mm -hmm. то есть избиратели приносят заявление о включении список их тут же включают и они тут же голосуют это никакого отношения к закону не имеет это фактически то же самое, как выйти с бюллетенями пройти по улице, включить да, всех да. встречных список и их попросить и у них еще с собой пустые листы, если не ошибаюсь может быть, не в этом участке, я сейчас не, не вижу. В одном из участков взяты с собой много пустых листов, чтобы внести в да. список. Вот, поэтому это, это происходит не повсеместно, но в нескольких больницах вот такие вещи есть. Теперь второй момент, который связан с голосованием военнослужащих. Впервые, 104, да, 104 например, да. Там стоит очередь стояла очередь 300 человек. Вот, сообщают о других ситуациях голосования военнослужащих, например, на 18-м на 34-м и на многих других. По чему распоряжению отключены веб-камеры, потому что на этом участке голосуют военные военнослужащие mm -hmm. э, Никакого документа пока получить не удалось, кто распорядился, почему это произошло. И э, таких участков несколько, это не один. Да? то есть Я не могу сказать, что повсеместно по всему городу, но вот таких несколько звонков уже было на эту тему. Э, и само голосование военнослужащих, оно тоже э, выглядит очень странным. Потому что впервые значит, в законе э, в ЗАГС появилось несколько абзацев о голосовании военнослужащих. И каждый, поскольку это впервые, да, у нас законы меняется, вот, э, каждая комиссия понимает э, все по-своему, никаких разъяснений толком нету, и поэтому на одних участках у военнослужащих проверяют паспорта э, и э, выдают им бюллетени, причем все четыре, почему все четыре неизвестно, потому что есть свой член комиссии, который видит их, и как бы с остальным эта информация неизвестна. А на других участках вообще паспорта не проверяют просто «О!» из нашей части. То есть вот эта вот зыбкость и мутность голосования военнослужащих, непонятно по каким правилам, она создает и вот как бы напряж... ну, несколько напряженную ситу... ситуацию. Вот. И теперь есть еще ситуации несколько с предполагаемым подкупом. Например, в участке 1886 на улице Королева 8, это Приморский район, там рядом с участком стоят какие-то непонятные люди с какими-то папками и смайликами, отмечают э, в списках проголосовавших, то есть проголосовал или нет. Это, э, в общем, один из маркеров э, намечающегося подклуба, то есть отмечают, да. кто пришел, кто не, кто не пришел. Вот. Э, и э, такая же история на 137 седьмом участке Васильястровского района, Точно так же стоят люди со списками и отмечают пришедших. Теперь еще один момент, наверное, последний из того, что хотела рассказать. Значит, Это временные участки, сама их как бы, организация. Да? Вот у нас Санкт-Петербургская избирательная комиссия она говорила о том, что не будет таких подозрительных временных участков, которые были в 2012 году, по всяким жесам, торговым центрам. И действительно, таких только три, два общежития и один, пока у нас информации оттуда нету. Все остальное это действительно лечебные учреждения, это около 40 лечебных учреждений. И до этих временных комиссий не было доведена информация о том, что они должны заранее, за три дня собрать эти списки. И э, ну, списке желающих проголосовать, составить списки и по ним вести голосование. То есть вот здесь все происходит, вот люди есть желающие, но оформить нормально они это не в состоянии. И две сбежавшие уже, вы знаете да. об этом, да? 44-й УИК это самого утра. Вот как раз в серийный диспансер номер 7 ушла урна из-под носа, буквально, насколько я поняла, без объявления. То есть добежали, что вот она вот ушла, на ней добежали, и она уже растворилась. Теперь рассказывают о том, что она вошла с служебного входа. А внутрь диспансера пройти нельзя, потому что лечебное учреждение. И такая же ситуация на участке в Центральном районе 2243. Там, это в центральном районе, я в точности не знаю сейчас какая это больница, точно так же ушла урна, и внутренне пускают наблюдателей, там она, не там она, как все происходит, неизвестно. То есть вот эти новшества, да, с одной стороны, хорошо организованы, ну как бы заранее организованные временные участки, но с другой стороны, не умеют правильно работать, ну не знаю, как, как, по каким законам это, и вот таким образом выходит из положения, убегая, и, соответственно, есть подозрение, что они не в больнице, а где-то в другом месте отдыхают. Есть такая вероятность. Да? Вот. И с другой стороны, вот это голосование военнослужащих, которое всеми принимается по-разному. Спасибо за исчерпывающие комментарии. И в связи с этим вопрос ко всем участникам, что отвечать ну, достаточно коротко. А как вы думаете, да, в связи уже с нарушениями, что есть на данный час, на данную минуту, да, которых исчерпающие, э, сказала Галина. Э, Будут ли, ну, мы знаем, да, что есть такие э, формальные и неформальные установки центральной власти и главы циков, в частности, Эллы Панфиловой, о честном подсчете голосов. Как вы думаете, в Петербурге будет реализована эта практика или выборы будут чем-то напоминать э, прошлые выборы в ЗАГС собрания по Санкт-Петербурге 2011 года? Напомню я вам, по нескольким э, участкам тогда были даже э, изменены решения и несколько мест в парламенте в итоге были распределены не так, как изначально это выдавались цифры. Вот такой вот вопрос. Как вы думаете, будет ли выполнена установка на честный подсчет голосов, Кирилл? Точно, ну, если говорить о самом подсчете голосов, то в условиях нашего подсчетского режима, мне кажется, я не готов дать прогноз, насколько это возможно. Потому что в условиях, когда по решению какого-либо человека, воздающего какими-то формальными властными полномочиями, может принято какое-либо решение, но как бы здесь все зависит от того, кто будет э, сейчас наблюдать и управлять нашими выборами. Но я, по крайней мере, оптимист, и считаю, что назначение Александровны э, дало положительное будет давать положительное, положительное влияние на подголосование. Но меня больше интересует то, насколько будут массовые те нарушения, которые сейчас вот, Галина прекрасно нам рассказала. Если говорить о них, то как бы... Я не думаю, что они будут массовыми, потому что, во-первых, такие нарушения нужны тогда, когда заинтересованные стороны не уверены в своих силах. Как мы видим сейчас, в принципе, институциональная характеристика всех выборов, то есть смешанная система позволяет, можно сказать, тем силам, у которых есть ресурсы, и как денежные, так и властные ресурсы, провести нужных людей прийти своих, своих кандидатов они как бы заранее уже заранее уже позволяют спасибо, спасибо, а, на самом деле солидарен с коллегой потому что следует отметить что буквально вчера в 11 вечера Элла Александровна выступала и уже подключала Камчатку и все выглядело довольно бурно с точки зрения того что не дай бог что-то пойдет не так не дай бог будут какие-то нарушения как мне кажется, здесь следует сделать больше акцент на то, что те, кто хотел как-то заполучить свои дополнительные голоса, они могли использовать админресурс непосредственно до выборов. И сегодня я не ожидаю каких-либо больших вносов, как это было в одиннадцатом году. Потому что сейчас будет довольно еще больше размытое голосование, ввиду того, что одномандатная круга они позволят да, партии власти, например, добрать те голоса, которые они могут потерять в процентном состоянии. Спасибо, спасибо. Ирина, еще добавить? Конечно. Да. Я бы хотела сказать, что мы уже четыре года, в общем, с выборов 2011 года наблюдаем за работой комиссии, в том числе за тем, как они проводят подсчет и вынуждены констатировать, что их опыт и умения э, э, по части процедур, которые нужно выполнить, они очень далеки от э, идеальных. И э, они, очень многие комиссии э, просто элементарно не знают, как это делать. И э, то обучение, которое хотя бы начала проводить Санкт-Петербургская оберудовательная комиссия территориальная комиссия, оно не спасет ситуацию где-то проводилось обучение только троек, да, председатель, секретарь и зам, где-то даже его не проводилось, где-то масс действительно учили членов УИК, где-то добросовестно, где-то менее добросовестно. Но уверенности в том, что это обучение резко изменит способности, это должен быть многократный опыт, многократно повторно его нет. Uh -huh. И поэтому даже если будет установка провести идеально, Извините, есть э, ожидание, что они просто не смогут, они не, не сумеют. И не говоря о том, что у нас э, на э, участках 4 голосования, соответственно, им 4, что нужно будет провести процедуру, Одну и ту же, не спутавшись, не перепутав, что где лежит, чтобы все, все присутствующие были уверены, что в тот момент, когда считают первую порцию, остальные никто не трогают. Да, э, да, что остальные бюллетени никто не трогает, и они в неприкосновенности лежат. Вот, и, кстати, извините, ради буду еще одно нарушение, я вспомнил, очень да, В нескольких комиссиях, например, в 40-й и э, вот в той самой, где удалили якобы, 809-й. 809. Вот в двух комиссиях там председатель или секретарь, в одном случае, ушли в отдельное помещение за списком, и там с ним что-то делают, что запрещено в потому что все действия с избирательным должны происходить на глазах у всех присутствующих. Так вот, что-то подобное, к сожалению, я ожидаю и при подсчете, потому что это лучший, самый простой способ убрать ошибки, уйти в отдельное помещение что-то там делать. Боюсь, что это может повториться. То есть перепись протоколов может повториться, например? Я говорю сейчас про подсчет. Переписывание протоколов происходит уже после да, подсчета. Да, да. Это мы будем говорить позже, об этом, если такое произойдет. Я говорю, что умение считать часто преодолевается вот такими вот действиями. Вот начало мы уже видим. Поэтому установка установкой, но желание быстро уйти домой, как можно быстрее, независимо от того, что там как, оно преобладает, и у нас комиссии хотят попробуть, чтобы с этим справиться. Спасибо. Спасибо всем гостям за комментариями. Следите за выборами на сайте наблюдателей Петербурга. Следующее включение, следующий брифинг произойдет через три часа. Вот было 3 часов дня. Спасибо. До встречи. Спасибо.